Аромат хлебного цеха пьянит, свежеиспеченные батоны и булочки сводят с ума. Среди белых халатов вдруг появляются люди в погонах. Судебные приставы приехали на хлебозавод не случайно. Миссия важная – поздравить жителей Ярославля с самым главным христианским праздником. Молитва под гул оборудования. это важно перед тем, как отправить куличи в печь. Тесто уже готово. Священник обходит помещение. Среди сотрудников много верующих признаются выпекают хлеб только с хорошими мыслями каждый день перед Пасхой особенно. Это самый самый главный праздник. Мы празднуем воскресенье Христова. В этот день мы друг другу приветствуем Христос воскресе, выяснил воскресе, говорим и видим, что воскресший Господь Христос Бог наш также нас призывает призывает к этому воскресению. И этим самым мы верим, что мы не временно живем на этой земле, перед нами вечность. Уникального рецепта кульча в этих стенах не говорят. Может быть, специально держат в секрете. Ведь у каждой хозяйки он свой. С орехом, маком и белым шоколадом. С украшениями из крема и мастики. Пальчики оближешь. Мечта настоящего гурмана. В некоторых рецептах используется даже коньяк. Вот солидная партия готова. Хрустящая корочка и манящий мякиш. Теперь главное. Судебные приставы упаковывают поздравления, кладут иконы. И еще магнитик с важным напоминанием. Не забывать о своих долгах. Проходит всероссийская акция, узная о своих долгах, на исполнение службы судебных приставов большое количество исполнительных производств социального значения. Судебные приставы чтут семейные традиции, поэтому решили приурочить эту акцию к празднику Светлой Пасхи. Также судебные приставы приглашают всех ярославцев на обзорную экскурсию по храмам. Специальная открытка все в тех же куличах. Партия от судебных приставов уже в магазинах.